Привет всем! На связи как обычно Антон. Сегодня я собрал для вас потрясающие байки, которые непременно заставят вас изменить свое мнение касательно велосипедов в лучшую сторону. Забегая вперед, скажу, что я такого от них ну совсем не ожидал. Надеюсь, вы уже подписаны на мой канал, поставили лайк и ударили в колокольчик, ведь как иначе первыми узнавать о выходе новых роликов? А если это не так, то обязательно исправьте это недоразумение. Так, ладно, не буду вас томить, скажу сразу, что в конце видео вас ждет конкурс на 1000 рублей. Ну и погнали смотреть!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 Я уже представляю лица людей, которые видели это чудо своими глазами. Прикиньте, вы стоите такие на переходе, а перед вами проезжает велосипед в таком кузове. Ну это же просто умора. Если то, как люди будут кататься в городе, мы с вами уже обсудили, то почему бы не рассмотреть и горнолыжный вариант? Этот байк был создан именно для снежного сезона. На заднее колесо автор установил какую-то гусеничную штуковину, предотвращающую скольжение и обеспечивающую лучшее сцепление даже с ледяной дорогой. Спереди же вместо привычного всем колеса уверенно расположилась одна лыжня, управляемая как в снегоходах. В общем, походу это очередной гибрид чего-то с чем-то, но мне почему-то это тоже очень сильно нравится. Здорово, что эта модель работает на двигателе и может прокатить своего хозяина с ветерком даже по снежной дороге из-за ряда фишек.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 Если кто-то пытается создать максимально компактный и маневренный вариант, то другим, наоборот, кайф приносит широченные колеса. И речь идет не о мотоцикле и даже не о машине, а о самом что не наезд велосипеде. Да-да, такие тюнеры и до них добрались, но справедливости ради вынужден согласиться с тем, что велик вышел с высокой проходимостью, солидным внешним видом и увеличенными характеристиками, которые начали смахивать на скутер. Такая работа ребят однозначно заслужила лайка. Один велосипед-машина в моем ролике уже был, но та была современная точила, а это самое что не на есть раритетное. Я такие видел во Франции, на похожих там постоянно подвозят людей от точки до точки между городом. Считается как отдельная прогулка на велосипеде. Поэтому я могу сделать вывод о том, что либо автор идеи француз, либо что у него определенно есть вкус. Если присмотреться к тому, как клево здесь были продуманы все детали, то это просто дух завораживает. Создается реальное ощущение, что ты передвигаешься в какой-то ретро-машинке».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 Ну а в прошлом конкурсе победил Назар Фицак. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи и всем пока!